привет друзья хочу поделиться своим впечатлением от пройденного марафона возможности себя марафон проводила светлана лаврова и он длился 7 дней участвовала в нем 7 человек всех вместе и так как нас было мало в общем то можно сказать что все было в индивидуальном порядке очень Каждый смог прочувствовать все, что ему близко. И на каждого можно было уделить особое время. Ну, мне очень-очень понравился этот марафон. Я не пожалела ни капельки, что я на него пошла. И осоз... ну, сразу, во-первых, во время марафона начали приходить какие-то новые осознания, понимания. Я даже не могу сказать, что я получила массу информации или что-то такое. Вовсе нет. Просто при... стали приходить понимания. информация сейчас полно всюду, кругом, и, в общем-то, уже мы ее ей... переедаем практически. Но вот именно осознание, именно какое-то понятие приходит, это очень глубокое. И вот эти осознания, они и сейчас продолжают приходить, хотя прошел уже практически месяц после марафона. И я хотела давно уже записать это видео, но никак не могла собраться с мыслями, настроиться правильно, чтобы передать все, что я прочувствовала. Вообще, на самом деле, это трудно объяснить, потому что какие-то вот приходят озарения, и они просто становятся частью тебя, и уже потом сложно их передать кому-то. Ну вот, например, очень четко чувствую состояние, когда я нахожусь в потоке, когда просто через тебя льется что-то, ты вообще не думаешь ни о чем говоришь просто и все, не задумываясь совершенно. М -м пришло понимание о том, что вот как-то внезапно я осознала, что э еда вот она является просто ну, таким же наркотиком, как там кофе спиртное, сигареты, немножко разное влияние идет, но это тот же наркотик, потому что вот как, уча... как влияет кофе на нас, почему мы его любим пить, а, потому что тот наш энергетический запас, который находится в резерве на всякий пожарный случай, чтобы там вдруг у тебя что-то случилось, и человек мог использовать свои все физические возможности внезапно, а вот этот вот стратегический запас кофе тебе выдают сейчас сразу. И как бы человек после, Поэтому всегда после этого наступает такой откат и отсутствие энергии, потеря энергии. Потому что уже даже из запасов все взято, и чем больше кофе, тем, конечно, потом хуже откат, как правило. Вот. Но люди все равно привыкают, и вся эта энергия, что у нас накапливается, все равно мы ее вот так вот расходуем. Все энергетики, вот это вот все. И еда она относится к тому, к тому же, в общем-то, списку ко всему. Это все для, э, так же вот как алкогольную, при, э, при, принимаем для того, чтобы, может, изменить какое-то внутреннее состояние, состояние сознания, другое прочувствовать, уйти там, от каких-то проблем. То же самое с едой, вот абсолютно. Поэтому вот кто бросал курить или там э, завязывал с чем-то отказывался от каких-то продуктов определенных. Эти люди уже, у них есть опыт в этом деле, и они понимают, что да, это просто нужно какое-то время для того, чтобы настроиться, понять это, осознать и вот отказаться. Потом вот у каждого человека есть свои привязки. Вот у многих, например, там, пирожки с чем-то ассоциируются, поэтому он любит, там ну, еще что-то. И благодаря вот этому марафону, опять же, я, слушая других участников, слушая Светлану, я нашла свои привязки тоже. Ну, может, не все, конечно. Ну вот основную, то, что у меня не пищевая такая вот была привязка, не то, что там мне чем-то угощали, я чувствовала праздник, чувствовала любовь. А у меня вот завязано все на, на независимости. И вот я иду, например, и, скажем так, вот сейчас я в Италии живу, и до этого я никогда не пробовала там фокачу или там не ела круассаны, там капучино там какой-нибудь. никогда я не ходила ни в какие кафе. А вот, а и тут я приехала в Италию, мне у меня прямо даже не то, что вот я хочу купить, а потому что я была долго без денег, без своих, я не зарабатывала на себя, и мне вот прямо не хватало вот этого вот здесь а, самостоятельности, что я могу вот пойти и купить все, что я хочу. Ну, и вот это как-то выразилось в фокачи почему-то, и вот всяких сладостей, всяких там а, круассанах, о а ландезинах. Вот. И я, я вот выхожу там, допустим, из дома, и у меня, если есть деньги, мне хочется вот самой, самостоятельно пойти ни от кого, независимо, взять и купить, и съесть. И вот... Я когда вот это делаю, я порой хочу ощутить, вот что же я получаю от этого. Что прям вкус такой неземной или что? Вот, чем меня так тянет-то на это? А вот это вот я потом поняла, что это именно вот это вот проживание какой-то самостоятельности. Вот. И получается, что... Вот, вот это открытие, оно меня очень порадовало. Теперь я понимаю, как с этим работать, и что свободу и независимость надо в другом месте искать. Опять же, ее можно перетрансформировать, перевернуть. Свобода и независимость от еды. Что я могу не заморачиваться на этом. Я могу это перевернуть а, в обратную сторону. Немножко только надо постараться. Потому что много в моей момент... в жизни было моментов, когда я там... Например, я бросала курить, и я знала, что часто люди в этот момент поправляются сильно, потому что заменяют греты едой. И я очень... Вот я бросила курить в один день. У меня там получилось так хорошо, очень все совпало. И я просто контролировала себя. Работала я в столовой как раз тогда. И я себя... Ну, возможности покушать были всегда. И я себя очень контролировала, чтобы не переедать. И на первых порах я просто, я тогда еще мясо ела, и просто я вот съедала, например, маленький кусочек мяса и что-нибудь из свежего салата, как там капусту какую-нибудь или что-нибудь еще, никаких гарниров никаких сладостей я себе не позволяла практически и мне это довольно легко удалось, потому что на фоне отказа от курения, на фоне того, что я не хотела поправиться, держала это под контролем очень сильно, мне, мне это удалось, я на первых порах немножко себя по... поограничивала и все потом мне это не нужно было, мой организм уже привык, что не надо себя, что ну как бы мне не хотелось уже потом вот это вот заедать. И все нормально получилось у меня. И курить бросила и не поправилась. Вот. А сейчас почему-то после сухих дней, вот после заходов на сухие дни, чем длиннее, тем сложнее, начинается вот какой-то да, зажор, какой-то вот, вот паника какая-то. Ну вот, раз от раза всегда легче. Но теперь, во всяком случае, у меня есть открылись моменты, с которыми я могу работать и которые мне помогут справиться с этими зажорами, справиться с вот этой вот паникой, справиться с тем, что ну в общем-то нет смысла в этом. А... ну вот, наверное, вот это все, что я хотела сказать. ну я хочу сказать, что я получила, конечно, мощную мощную поддержку mm -hmm. от Светланы. прямо серьезно это повлияло на меня. Если бы был, как бы, у меня выбор, да, еще раз пойти или не пойти, я бы, конечно же, пошла на марафон обязательно, потому что это было очень ценно для меня. Продвинуло, скажем так. То, что я искала бы сама какое-то долгое время, у меня ушли бы, может быть, месяцы на это, здесь стало происходить очень быстро, прямо феерично. И вот до сих пор я нахожусь в этом поле, но до сих пор я вот эти вот ловлю осознания и постоянно думаю об этом, вот возвращаюсь туда мыслями, возвращаюсь чувствами, именно начинаю прочувствовать себя, вот когда у меня эмоция идет, когда у меня чувство, что стоит за эмоцией, откуда она пришла, какое чувство ее отправило наверх, скажем так, что в глубине на самом деле. Этого ли я хочу? А еще вот у меня интересное пришло, ну, интересное осознание пришло о приоритетах. Мы говорим расставить приоритеты, но на самом деле приоритет может быть только один. И вот я стала разбирать, а что значит ну, вот у меня, если оставить что-то одно в моей жизни, у меня столько всего важного, и вот это, и вот это, и вот это, и вот столько всего важного, я думаю, а что если я оставлю только одно что-то, и я вот отброшу все, что это будет? И я для себя нашла вот этот приоритет. У меня сразу все как отвалилось, так полегчало на душе. Сразу стало так неважно много всего. И вот обозначилось то, что важно. И остальное вообще потеряло какой-то смысл, какое-то значение. И я так себе облегчила жизнь. И вот это вот тоже очень прям вот потрясающе. Вот. И я тоже думаю, что это вот под влиянием нашего общения, вот этого на марафоне. Я думаю, что это произошло и поэтому тоже, вот, в тот момент как раз, вот. Поэтому я очень благодарю Светлану, всех девочек, которые участвовали в марафоне, всех, очень было приятно познакомиться, но жизнь такая сейчас интенсивная, что как-то даже не успеваю общаться. Не успеваю уделять людям внимания, их столько много у меня в, в общении вот в моем кругу, в моем окружении. И так много нужно уделять внимание себе самой вот в развитии в свое. Так что я так немножко иногда такая, как это. не обращая внимания там на что-то. Не уделяю должного внимания, может быть, окружающим. Вот, но ничего, всему свое время. Счастье в жизни прибавилось у меня. Хочу поблагодарить очень всех еще раз. Вот. И всем пока-пока. Приходите на марафоны к Светлане. Не пожалеете.